Конец года. Можно подводить итоги. И вот я что подумал, какое у нас все-таки несчастное население. Вот мне в ноябре можно было идти на пенсию. Пошел в пенсионный фонд. Сказали, ну подожди, еще полтора года. Вот. В связи с чем перенос? В связи с тем, что у нас все меньше и меньше людей. Поэтому все меньше и меньше. Поступление в пенсионный фонд. Платить, собственно, людям пенсию нечем. Поэтому пенсионный возраст передвинули. И если я на полтора года позже пойду на пенсию, ну, во всяком случае, на сегодняшний день такая информация, то есть люди, которые и на пять лет позже э, пойдут. Послушаешь Путина, все нормально. Все нормально, все в пределах нормы. Инфляция в пределах нормы, заработки чуть ли не 40 тысяч. А послушаешь людей, особенно вот кто не знает, если слушать депутат или там ФСБшник какой-то, а вы сходите в общественную баню. Там вас никто не знает. Ну, съездите в другой город, если чтоб не узнали. Просто послушайте, что люди говорят. Какая на жизнь на самом деле? Ну, спросите, какие заработки. Так, между прочим, ненавязчиво. Ну, вот то узнаете. Что о вас говорят, о власти говорят, о воровстве, короче ничего хорошего. Сразу вам говорю, да вы об этом прекрасно знаете. Дальше что хочу сказать? Вот на пять лет пенсионный возраст отодвинули, а что происходит? А людей больше не становится, даже количество у нас людей не стабилизировалось. То есть за вот этот прошедший год можно подвести итог, что количество людей еще уменьшилось. А я вам больше скажу: и в 2021 году оно еще уменьшится, и в 2022 еще уменьшится, и в 23-м уменьшится, и будет бесконечно уменьшаться. И поэтому однажды, в один такой очень прекрасный, в кавычках, момент, а может, даже еще и при Путине, станет вопрос, что. Пять лет увеличения пенсии как бы мало. Нужно увеличить на 10 лет. Понимаете, что происходит? Что люди просто не доживают. Вы сходите просто на кладбище. Сходите, походите. Посмотрите, какие молодые люди лежат. Просто пачками умирают. Пачками. Не дожив до 50. Не дожив до пенсии. И все равно пенсии нету. Вы знаете, какой идеальный россиянин, который э, ничем не возмущается, не ходит на митинги, доволен зарплатой в 10 тысяч, вечно болеет, ну как же нужно ж платить коммерсантам от медицины, э, платит штрафы, налоги и умирает, не дожив одного дня до пенсии. Вот это вот идеальный россиянин.